Дорогие женщины и девушки, поздравляю вас 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, хороших друзей, чтобы все ваши мечты сбывались. Дорогие мои девочки, дорогие мои мамочки, дорогая вин Валерьевна, от души поздравляю всех с международным женским днем, с праздником весны, всем весеннего настроения. Вот так получилось немножко карантина на 23 февраля, вы, и вы сами способствовали этому карантину, вы не виноваты, да? То есть вы сами, мы сами очень старательно к этому шли, захотели <с заболеть. Причем некоторые праздник там устроили, неделя карантина. Неделя карантина. Спасибо родителям, потому что родители постарались, что-то приготовили, и вас подстраховали. Что, что там делать надо? Забирай Катю, идите перекачивайте. Катя, перекиньте, переживайте. Иди сюда. Дорогие девочки, поздравляем вас 8 марта, хороших оценок, так, все вот на карту повязки, животные, Река одежда, пое, пое, пое, пое, пое, пое, пое, пое, Классницы, девочки все. Поздравляю вас с 8 марта. И классного руководителя тоже. Э, всех мам в нашем классе, которые... наступающий год. желаю счастья, здоровья, весеннего настроения. <звы> Это теория. Авторы А это что делалось? Это. различные фасоны. А вас вас у вас есть название? Теперь вы подходите, девочки, и ставите под каждым платьем то, что вы считаете, приклеиваете. Мальчики знают, может и мальчики знают. Так пусть первая одна команда, потом другая. Можно мне ручкой Я я не не пишет. Они потом. Это Дорогие да. девочки, дорогие да. женщины. Поздравляю всех ]あの праздником! Всем удачи, буду... счастья, здоровья, благополучия, всего того, что вы сами себе пожелаете. бежать придется. гол стоп поехали лезь слишком хорошо играй че упал че упал девушке какой-то упал гол упал нет жена давай милые девочки поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта праздник весны цветов и радости желаю вам счастья здоровья теплого солнышка где слетела там? Где слетела? Сладная варь, что ли? Да а где слетела там? Смой! Глаза аккуратнее. Мастер! А Давай, а а а и плюш. Сказал, и пляж. Блин, подозрение! Милые девочки с 8 марта, желаю а счастья, здоровья и закончить а этот год отлично. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Я давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Обратно! Обратно! Обратно Абрать! Абрать! Абрать! Абрать! <клевую> давай! Давай! Это, давай! Давай! Круто! Мне а последнее дожди! вот пакет зачем? А можно А как тебе хорошие решения? Яблочек с ней Не переживайте! Дорогие девушки, значит, женщины, классные руководители женщины, от лица, значит, нашего класса, его лица, лично поздравляю вас с 8 марта, желаю весеннего настроения, бодрости, духа, хороших, только хороших положительных впечатлений, чтобы в этой жизни у вас всегда было, было такое же весеннее настроение какое у нас весной, когда светит, светит большое, яркое-яркое солнце.